Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, я являюсь руководителем компании Гарант Ремонт и сегодня вам покажем красивый обзор. Это у нас частный дом. Здесь мы проводили все ремонтные работы под ключ. Заказчик данный дом уже купил в готовом варианте. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что не стоит так делать, лучше свое жилье строить с нуля. Так как здесь мы столкнулись с рядом проблем, которые пришлось нам переделывать. Итак, начнем по порядку. За моей дверью у нас вход. Здесь у нас тамбурная группа, она у нас необычного, скажем так, необычной геометрии. Вот. И было принято решение дизайнером разместить здесь у нас прихожие шкафы для верхней одежды, чтобы можно было комфортно нам раздеться. За моей спиной также два больших шкафа расположилось для верхней одежды и снизу с отделом для обуви. И сразу же при входе расположилась у нас кушетка для того, чтобы комфортно обуть обувь, располагаясь вот на такой красивой необычной кушетке. В этой же прихожей расположено зеркало практически в полный рост. Вот, но зеркало у нас это необычное, оно скрывает у нас все коммуникации, которые находятся в этом доме. Здесь у нас электрический щиток и сверху расположилась слаботочка. Здесь у нас сверху небольшой бардак по той простой причине, что изначально по проекту у нас было несколько слаботочных приборов, таких как ну, модем, вот, сигнализация, но в итоге по концу практически электромонтажа заказчик хотел расположить наружное видеонаблюдение. Соответственно, много проводов приходит у нас сюда. Вот, щиток был уже сделан, немножко не рассчитан, ну, что имеем. Итак, это у нас видеодомофон, он привязан у нас к камерам наружного наблюдения, которые работают у нас 24 часа в сутки, их у нас 8 по периметру. И также он у нас привязан к калитке. С помощью данного видеодомфона можно открыть у нас калитку, которая находится снаружи. Сразу после тамбурной группы у нас находится прихожая, где по проекту у нас было расположено два больших шкафа. Мы реализовали данный проект. И нашу прихожую отделяет стеночка из гипсокартона. За ней находится у нас большая гостиная. Как я уже сказал ранее, у нас в прихожей находится два шкафа. Прихожую э от основных помещений у нас отделяет вот такая вот небольшая перегородка. Она у нас собрана из гипсокартона и окрашена в цвет всех стен данного дома. В прихожей два шкафа у нас разделены зеркалом и небольшой столешницей на которой можно будет оставить какие-то ключи от автомобиля вещи первой необходимости ключи от того же дома и здесь у нас есть небольшая шуфляда в которую тоже можно будет сложить какие-то необходимые вещи и как только из прихожей мы попадаем в основную зону мы сразу видим четыре двери первая дверь вторая и за моей спиной еще две первая дверь это у нас спальня Вторая дверь, это у нас детская комната. Третья дверь, это общая ванная комната с санузлом. И четвертая дверь, это у нас игровая комната. Итак, в первую мы идем в игровую. Игровая комната, это единственное у нас в доме помещение, где поклеены у нас на стенах обои. Обои выбрали мы э, э, спокойного тона, такого или как это происходит? Спокойного постельного тона. Вот, еще у нас до конца игровая комната не обустроена, ждем мы мебель, вот, но уже появились элементы декора, в игровой комнате у нас расположилась вот такая вот настенная карта мира, она у нас в объеме, в 3D, на самом деле очень красиво смотрится, необычно, хорошее решение, я считаю, для детской комнаты, особенно для двух мальчиков, которые 100% теперь будут знать географию. В игровой комнате у нас два выключателя. Один выключатель выключает у нас основной свет, и второй выключатель выключает у нас точечное освещение по двум сторонам комнаты. Итак, эту дверь мы пока пропустим. Дальше двигаемся мы в детскую комнату. Детская комната у нас окрашена краской, такого нежно голубого тона. Вот на ней у нас расположилось такое э, так, дерево роста, где э, мальчики могут отмерять, э, какого роста они уже, скажем так, как они подросли. Mm -hmm. И за моей спиной у нас э, разместились вот такие вот красочные рисунки. Э, это все художник, она нарисовала все это э, дело от руки. Смотрится очень эффектно и красиво, в особенности, когда также приедет наша мебель. Также во всем доме у нас были заменены подоконники. Изначально стояли у нас пластиковые, мы их все демонтировали и поставили подоконники из натурального камня по всему дому. Дальше двигаемся в спальню родителей. Тоже стены окрашены у нас в спокойные тона, такой бежевый цвет, я бы сказал, даже с небольшой желтизной. Вот. И сразу же у нас располагается такой женский-дамский столик на котором будет очень комфортно присесть и здесь у нас будет еще какое-то зеркало, чего-то там дамам подкрасить. Двухспальная большая кровать с двумя прикроватными тумбочками и э, над прикроватными тумбочками у нас расположилась э, две бра. Также у нас э, спальная комната оснащена такой вот нишей э, под э, карниз потолочный, Ниша у нас с подсветкой. Это э, второе помещение, которое у нас подсвечивается э, тюль и штора. Также, я думаю, вы обратили внимание на такие вот шикарные большие двери. Э, это у нас э, в спальне отдельная гардеробная, э, в которую можно спокойно зайти. В ней располагается два шкафа больших, вместительных, в которых э, можно расположить на самом деле очень много вещей. И поделить мужские и женские. Уже, я думаю, не будет разделения власти. На каждой носочке хватит. И еще одна дверь в спальной комнате родителей. Это у них свой собственный санузел с душевой. Такой вот шикарный санузел. Зеркало у нас центрное, с подсветкой. Также обращаю внимание на сантехнику. Сантехника это наша. Мы ее сами импортируем. Вот, начиная от унитазов, умывальников, смесителей, душевых стоек, все, что касается сантехники, мы импортируем. Качественные вещи у нас можно э, приобрести. Данный унитаз, и здесь хочу заметить, два будет э, в доме. Вот. Мы, собственно, их импортировали из Бельгии. Унитаз, инсталляция, э, гигиенический душ, вот. и сверху мы предложили такой вариант, как расположить э, небольшой шкаф для того, чтобы можно было э, поставить какие-то э, запасы, э, ну не знаю, там только бумаги, баночек, чего-то там, чего требует хозяйка. Также один из моментов проблемных по этому дому у нас это вентиляция. Ее здесь вообще не было, в доме здесь есть только один вент-канал, и тот расположен в котельной, нам пришлось разводить вентиляции трубами и все это дело выводить на крышу отдельно, чтобы в каждом помещении, такие как санузел, кухня и так далее, были у нас собственные вентиляции. В данном санузле есть душевая кабина. В душевой кабине у нас расположен трап, смеситель скрытого монтажа. Здесь у нас смеситель тоже встройка от Pafoni Италия и здесь у нас э, в Грое, э, это Германия. Небольшая душевая лейка, но ну, вот для данной душевой кабины, я думаю, будет достаточно. Вот перегородочка и здесь какая-то э, полочка для того, чтобы э, хранить моющее средство. Также в спальне у нас э, присутствует два, два двухлаверных выключателя. И один из этих двух двухклавишных выключателей проходной, он включает у нас э, свет э, в коридоре по длинной линии, э, три точки сразу при входе и четыре еще э, дальше в кухню. Это сделано у нас для того, чтобы спокойно можно было включить свет и э, в темную ночью спокойно идти э, в ту же кухню. Вот. И точно так же, если вдруг нам, э, мы идем обратно в спальню, а света здесь нет, включить, включить этот свет, либо выключить здесь. Окей. Так, побег в холодильник ночью. Да. Итак, друзья, попадаем в шикарную гостиную э, комнату. В гостиной комнате у нас расположилось два э, хороших кожаных дивана. Э, на стену мы закрепили телевизор 65 дюймов, это Sony последнего поколения, прям самый последний, который только был, там Slim и все примочки, все в нем. Вот. Точно так же у нас расположился камин, камин у нас от фирмы Dimplex, электрический, но смотрится очень реалистично и вот таких вот дополняют. Два шкафа. Это, кстати, как я говорил вначале, уже у нас перегородка из гипсокартона. Сделано, в которую у нас встроены вот такие вот шкафы. Потолок у нас парящий э, в два уровня. Э, по всему дому э, плинтуса багеты. это у нас северопласт. Смотрится очень шикарно. Высота 12 сантиметров данного плинтуса. Очень сложен в монтаже, но результат всегда оправдывает ожидания. Проходя по длинному коридору из гостиной, мы попадаем в кухню. В кухне у нас сразу же располагается стол. Стол этот можно расширить на большую компанию, но пока сделан для, на 4 человека. Вот. В данном углу у нас будет располагаться телевизор. Кстати, он здесь висел. Ну, не знаю, я приехала, а заказчик уже его куда-то снял. Так что в данный момент он отсутствует. И э, вот такая вот необычная э, кухня, она расположилась на две зоны. Одна зона вот такая вот большая рабочая, где расположилась у нас мойка со смесителем. Э, посудомоечная машина, естественно. Карго выдвижное и э, сама варочная поверхность газовая. Сверху различных много шкафчиков. Э, в одном из них спряталась у нас вытяжка э, Данную вытяжку мы точно так же, как и другие вытяжки в санузлах, разводили по чердаку вот, и опускали сюда. По нашему совету и по желанию заказчика был установлен измельчитель пищевых отходов. Измельчитель от фирмы Омайкирия. На самом деле очень клевая вещь. У меня у дома похожий, только другого производителя пользуюсь, всем рекомендую. И точно так же здесь установлен фильтр обратного осмоса копительный для питьевой воды. Смеситель у нас здесь на два режима. На питьевую воду и обычный смеситель холодная, горячая. Точно так же леечка вот эта, она у нас достается. И можно поделать что-то там. -там. Врезанная в столешницу у нас для моющего средства емкость. Столешницы, как и все подоконники, в данном доме сделаны из натурального камня. Это была у нас первая зона. Вторая зона у нас разместился вот такой вот холодильник от фирмы Bosch, черного цвета. И вся техника тоже у нас Bosch, встроенная, черного цвета. Это у нас котельная, это единственное помещение, где мы сделали практически ничего мы сделали только потолок и у нас здесь есть вот такая вот чердачная лестница вот, которая открывается которую к слову нам пришлось немножко переделывать и вот, сделать вот такие вот наращенные ноги вот так как она у нас была короткая в котельной у нас расположился наш водонагреватель который обеспечивает этот дом горячей водой и было принято решение, бюджетное, кстати, сделать вот такую вот мебель, чтобы скрыть все коммуникации водные. Вот. И точно так же заказчик пожелал, чтобы с той стороны у нас кухня было место у него под мойкой. Вот мы пробили отверстие насквозь и пропустили сюда шланги и расположили здесь все фильтра от обратного осмоса. По данному санузлу мы реализовали столешницу, она была собрана из гипсокартона и облицована плиткой. Столешница имеет у нас две ноги, наверх столешницы у нас установлена раковина от Велерой и Бог. И в данном проекте вся наша сантехника подвесные унитазы, которые мы импортировали из Бельгии от Лука Варос. Друзья, я надеюсь, обзор по дому вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы будем в дальнейшем снимать еще больше для вас интересной и полезной информации. Всем пока!